Всем привет, с вами Макс Риск. Открытие сундучков начинаем. Так, сейчас кое-что я попрошу вот этих соклановцев. Это, конечно, не наш клан. Если вы хотите, чтобы я создал кланы, то напишите в комментариях. Создади клан, там разные слова. Ну, в общем, открываем. О, события. О, мне уже по душе. Эти коины. Так, 50, 15 монет. 50 билетиков нам нужны, чтобы прям на скин накопить. Мы уже начинаем копить. В общем, давайте-ка. О, кстати, перед началом ролика подпишитесь на канал, поставьте лайк. И у вас 30% увеличится шанс на легендарку. Так что давай. Не тормози. Вперед. 3, 2, 1. Все сделал. Молодец. Так, возможно, второго раза выпадет. Так, прямо сейчас поставь лайк, подпишись на канал, и сейчас я то, что у меня выпадет, тебе в руки придет. давай-ка. Не, ну вы реально не подписаны, или лайк даже не поставили? А комментарии? Так, давайте еще одну. Прям сейчас, открытие серебряных сундучков, нам плюс дали. В общем, сейчас прям, поставьте лайк, давайте. Ну блин, вы должны это сделать, давайте. Ну... Не Ну, Но это хоть что-то лучше. Нам было просто задание. Так, смотрите-ка. Э -э -э миссия, миссия. Улучшите один предмет. Зато мы получим улучшение. Так, тромдомно. Так, так, так. забирать награду. Но ну, хоть что-то, но мы с вами получили. Вы получили, и я получил. Ключики. А для чего ключики? А вот для чего. Вот-вот-вот, видите 7 ключей. Чем больше, тем и лучше. До конца 7 дней остается. 15 часов. Думаю, стрелочка покажу вам. Так, изумрудный ящик. 42. Угу. Хочу изумрудный ящик. Кстати, да, сегодняшний мы должны открывать изумрудные сундучки. Вместе с вами мы откроем пути лиги. Смотрите, можно еще пооткрывать. Блин, тут столько. Так, мы оттуда вас, значит, не могли дойти. Вот сюда нажимаем. Так, вроде бы. Лайк поставьте, подпишитесь на канал, кто это не сделал. Если вы это не сделаете, нас ничего не выпадет из изумрудного сундучка. Прям сейчас, давайте-ка. поддержите. Открываем. Моли. Не, ну это такое. 100-600 монет. Давайте соберем. дальше один предмет. Давайте, давайте. Так, нитро копьет. Друзья, что-то чувство, она не будет вести. Вроде бы. Мы должны побеждать. Ну, ну, ну. Вот, в общем. Прямо сейчас. Это реально. Открыть избранный сундучок. Плюс 20 очков. Вам на карман. Увеличится ваш шанс. Так, смотри, сундучок прям хочет. Жми, жми, нажимай. В общем, сейчас подписка, лайк. И открываем. Давай, давай, давай. Блин, блин. 60, сколько? Ух, Раньше таких я не видел сундучков. 1285. Крутя, крутя, крутя, 7 дней до конца сезона, в смысле, персонаж, у которого больше 1000 кубков получает звание мастер, их прогресс будет, будет окончание сезона, можно получить призы за звание мастера повторно, и что это будет значить? Ну все, я беру Брюкса по любасу. Берем Брюкса и тащим. Давай-ка. Оли, подожди, нам нужно тысячу кубков набрать. Так, Брюкс, иди сюда. Привет, Макс Риск. Привет. Подпишись на канал, поставь лайк. Эй, ты не мне говоришь. Да ладно тебе. Ну что, тебе нельзя прокачать даже. Но мы бы их уны, так что мы сможем заточить. Давай-ка. Прям в соло. Ну так чтобы было попроще. Мы же можем бежать, уходить там, стрель стр... стрелять бомбочку, отталкивать всех. Так, так, так, объем. Хована! Уйди, уйди, уйди, уйди, уйди. Так, так, так, так, так, так, так, так, уйди. Ага, понял. Так, так Уйди отсюда, чувак, что ты делаешь? А, монстр, он, друзья, монстр, что он делает? Ненормальному вообще уже, как это так понимать? Блин, хотел тысячу кубков, но не собрал. Мне ничего не попадает на бравлеры Брюкса. Брюс, на бравлер Брюс, не, на персонаж Брюс. Вообще ничего не попадает, даже эти вот жетоны не помогают. Блин, как я должен выигрывать, по-вашему? Блин, зачем так портить мне день рождения, а? Зачем? Так ждем, ждем, да? Хуана делаем сюда дополнительно. В общем, то где? Хоп, хоп, хоп. Да, блин, ты чё такой, а? Дерзкий. А ну иди сюда. Ты где там? Хуана? Не ожидал. Так собираем дополнительно. Все, так я хотел бы продолжить. Блин, минус 7 кубков, это реально мощно. Так, ждем, ждем вместе с вами. Тут есть лисенок один хомана. Комана, комна. Так что ты делаешь? Ну что делаете, а? Против меня? Не-не-не-нет, не хочу. Иди отсюда, чувак, иди. По-хорошему иди. ё-моё. Ну почему они такие дерзкие? Пишите в комментариях. У вас тоже такие игроки не нравятся? Мне вообще не нравятся. Они такие дерзкие. Бомбочка, спасибо большое. Хоть что-то мне поможет в этом игре. Серебряная зато бомбочка. Так, ждем. Золотая-золотая пушка. Блин, мне бы ускориться, а то сейчас ее заберут и все. Так, золотая пушка ко мне. Так, так, так. Отлично. Золотая пушка. Так, чтобы была не палевно. Блин, сам спалился с бомбочкой серебряной. Ну и ладно. В общем, есть шансы. Ох ты такой кролик, а? Эй, кролик, ох, такой скотина такая вот. Да иди отсюда, чувак, иди, я хотел бы мир. Не-не-не, друзья, просто вырубает всех до одного. Это нереально теперь, да, выиграть? у них 8 сил, у них 7 сила. Блин, кубки только теряем. Брюкс, давай тащи, давай Макс Риск. В общем, давайте поддержите нас комментарием. Напишите приятный комментарий для Брюкса. Вам будет приятно и мне приятно. И можете почитать, что в комментариях тоже пишет, потому что вам тоже понравится. В общем, нужно хпшки экономить, чтобы на нас не нападали столько. Так, иди отсюда, заяц. Иди отсюда. О, пушка большая, отлично. Будет в ближнем бое вырубать всех при всех. Я знаю, надо даже кого убивать. Так иди сам отсюда. Блин, он хитрец, мелкий, а? Хона. Хоть попал. Так, так, так, я знаю, что это может быстро убивать брать, точнее. Э, ах ты хитрец, он такой хитрый. А-а-а, спасите, помогите! Не хочу лисенка убивать. Уйди отсюда, не хочу лисенку убить, но она такая жесткая. Убейте лиснку, ну прошу вас. Так, подходим, врубаем. Все, достали мне. Лук золотой. хпшки давайте-ка смотрим карту блин что сужает звать хоть плюс кубки какие минус кубки Фу, бомба ты иди сам вон -мо. тигр блин спасибо большое капец друзья сколько тут животных так тихо Когда будет обнова уже когда уже будут убирать этих животных слишком их много так все тебе отдаю жизнь можешь уходить Так. так по мне, это кто-то тут есть сильнее, чем я. Блин, кто-то взял. Да все, все, все, идите сами. Блин, мало хп у меня. Прекрасно, да? Прекрасно. Блин, тут еще чувак забрал. Да идите сами, вон. Блин, друзья, ненормальным Просто ненормальный. Вырубает всех на глаз. Это ж теперь нереально выиграть. Когда обнова? Эй! Когда же обнова? 99 В смысле? Хочу больше. Обнову, обнову. Давайте зайдем в сообщество. Капец, я в шоке с этой обновы В общем, что меня тут еще возмутило? Вот видеоролик какой-то. Смотрите, когда я нажимаю на него, то меня перекидывает на видеоролик. Думаю, смысл? смысле, это их партнеры. Это же русский партнер а они англичанины. В общем, игра была создана 8 месяцев назад, для приличия. Так, в общем, я не знаю, их купили что ли за деньги? Их можно купить, в зумбу купили за 1 миллион гривен, э, долларов, долларов, ну или рублей. За 1 миллион рублей можно здесь поставить свой пост, и все, и тут станешь популярным, в общем. Если вы так хотели бы, только вот деньги где добыть, а? Вот где добыть? Зума как браустер становится такими жадными по деньгам. Если вы с этим согласны, то напишите в комментариях согласен или согласна. В общем нужно выживать и доказать всем, что блин кто это взял, вот зачем. Там меня достали, все берут, что видят, что берут, так нечестно. В общем потом выходим и убираем пушку. Нас меняем интерфейс, бомба, будем стрелять очень много раз, потому что дальнобой мы можем, а ближнего боя нельзя, как я понял. Потом покажу, что я хотел вам сказать. Напишите в комментариях, я понятно всегда говорю или же непонятного, или же я непонятный человек. Эй, эй, почему так тихо? Так, иди отсюда, эй, иди отсюда. Я заберу пушку. О, тут есть еще лучше пушка. Так, так, так. Да я слышу, ты, иди отсюда. Блин, друзья, они не мешают. Ты, блин, отстань от меня. Чувак, иди с луком. Ох, хитрец мелкий, а. Блин, они такие все крысы. Да иди отсюда. Ой, хитрец. А -а -а. Спасите, помилуйте, тихо, иди вон. А -а -а -а. Иди отсюда. Вырубить хочешь меня? Блин, вот хитрые мелкие напишите комментариях они вас застали а минус две кубки в смысле эй, так же нечестно давайте берем бомбу в общем если проиграем то вам скажу это нереально выйти в топ так так так предметы вообще нереально так так так бомба надеть давай давай давай отлично хоть какой-то запас чакры у нас будут бомбы кидать бах откидывать все хоть как-то выжить зато будем а то это нереально. Ссылочки на мои каналы будут в описании. Хоть поддержите на моих каналах, а то на одном канале смотрите. Так что нечестно. Блин, он реально силен. Этот золотой. Золотой силен. Чайник, чайник пошел. ай е е Там еще один чайник. Это Дивон, Дивон, чайник. Какой он быстрый. Охохо. Что тут реально с маленьким можно убивать всех? Можно мне смайлик поставить? Да все, все, все, все, все, ненормальный, ты просто ненормальный чувак. Я думал мир с тобой, а не хочешь мир? Так, все, хочу тоже смайлик поставить. Как мне смайлик ставить? Как он ставил смалик лайка? Прикольный чувак был. Ну в общем мы победили его, получили эти вот защитные штучки, броньку. Это жестко, реально. Ох, Лего, Лего, Лего. Эй, кто забрал? Леонард забрал. А ну иди сюда, легендарный. Забрал, значит, и вот хитрец. Ну ладно. Так, все, все, все, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тима тима, тима. прячется, все видно за тобой, то есть вы тоже любите прятаться. Хорошо, что здесь можно факт, чтоб прям кубки не терять, точнее, нас не выкидывают игры. А фкашта зато за можно. В общем кому-то лень, а ФКш идей, пошел воевать. А мне вообще нет сил воевать. Так что я посижу здесь. Да. Я ж такой неэнергичный? Не, ну конечно, раньше был. Пытаюсь, конечно, быть в молодости, в 12-летие. Так, кидаться, так, так. На все стороны кидаться, в общем. Ага, карта сужается. У какая она большая теперь. Пошлите, пошлите. Так, ага, нашел, нашел лисичку давай-давай идем к тебе в гости так куда идти кстати пойдем сюда. вот значит а у а вы где хована кого пушка пушка пушка хоть какую-то любую пушку но мне нужно взять а почему лагает бегом бегом бегом бегом Пушку, пушку. Регенерация нужнее Так, щит. Щит, как вы знаете, надо на меньше капец несет Так что все окей. Вот видите, уже топ-8, что ли, взяли, да? Э? Вместо топ-8. Так, вырубаем. Берем. Ну, я тоже брюкс, кстати. Так что тебя не вырубить. У нас есть щит. Блок щита. Как иди сюда? <Слыш> Ух ты, кто это такой Бравлер? А, это Боа, это летающий Боа. Так, давай убивай уб... уб... уб... уб... уб... его. Себя что-то его убил, но я не выжил. Топ, топ три занял. Ну хоть топ 3 все-таки. Плюс 13 кубков. такие это реально выиграть только вот тяжело. Реально, ре выиграть. Реально, все, все, все. А в общем, я уже устал как-то выигрывать. Давайте, сейчас прям. Кто не поставил лайк, проверьте свой лайк. Пожалуйста, это очень нужно для нашего канала, чтобы продвинуться. И все будет окей. И дальше мы будем записывать, записывать и записывать. Давай, начинаем. Так, что-то ничего-то не выпало. Явно что-то вы лайк не поставили. В общем, всем огромный спасибо за просмотр. Следующая серия, ссылочка в описании. Прошлая серия в описании. Иконочка слева, иконочка справа, иконочка справа внизу, иконочка справа слева внизу. Всем удачи, всем пока.